Привет! Меня зовут Наташа и я надеюсь, что вы так же, как я, любите большие и очень редкие гаджеты из Китая Сегодня у меня как раз такая посылочка на обзоре Это умное зеркало Предварительно я посмотрела обзоры на ютубе, чтобы понять, что же меня ждет в этой коробке Но, честно говоря, даже среди англоязычных блогеров очень мало информации о китайских умных зеркалах Поэтому я лишь больше заинтригована в том, что меня сегодня в этой коробочке ожидает Поэтому вместе с вами распакуем и поймем, что это такое, как это работает, сколько это стоит и что оно умеет За эту посылку хочу сказать большое спасибо Ультра ультратрейду, потому что они постоянно подгоняют нам какие-то необычные гаджеты Причем крупногабаритные, а их вообще редко кто возит в Россию, поэтому ссылочка будет в описании А мы переходим к распаковке Смотрим, что внутри Телевизионный кронштейн <laughs> Я так понимаю, что он нам понадобится Для того, чтобы это зеркало повесить на стену Окей okay. И еще одна коробочка Она никак не подписана Так что посмотрим потом Five minutes later. <laughs> Вот чего-чего я здесь не ожидала увидеть Так, это... Умных весов Даже есть сантиметр Для того, чтобы можно было измерять себя Я так понимаю, что Эти умные весы фу, Должны работать В связке с зеркалом Неплохое такое зеркальце Полный рост Я, кстати, метр семьдесят, если что И я сразу вижу, что Даже несмотря на пленочки, поверхность Зеркальная Мы их снимем попозже, сначала я покажу Что прячется за зеркалом ну я Геракл, конечно Потому что оно помимо того, что большое Еще и тяжелое Вот они, пожалуйста, кронштейны Уже сюда предустановлены Ну и, конечно же, разъемы для работы Сетевой разъем питания Рядом находится кнопка А, нет, это не кнопка включения я что-то продавила, ребята Ну ладно, я не специально HDMI разъем, два обычных USB разъема По всем ощущениям пока что очень сильно напоминает телевизор Так что давайте установим его в нашей студии Найдем классное местечко и после подключения будем тестировать Much, much, much later. Вот оно, идеальное место, я считаю, для нашего зеркала Потому что прямо здесь находится вход в студию в основную, где мы снимаем ролики И здесь в полный рост, прямо перед входом, можно на себя посмотреть Ну и когда ты понял, что все в порядке, можно включить зеркало Здесь есть кнопочка специальная Зеркало, кстати, называется YouSmart а Мы уже делали ролик на канал с этой фирмой Это был умный унитаз от YouSmart Поэтому уже с этим брендом мы немного знакомы Давайте посмотрим, что нам покажет зеркало Я сразу скажу, что это зеркало здесь стоит уже больше недель. Вы могли и по моему наряду это увидеть Им уже успели попользоваться все, кто есть в студии И более того, пока оно включается, скажу Наверное, самый большой плюс этого зеркала Оно производит фурор то есть все гости, которые к нам приходят, обязательно спрашивают Ой, а что это такое? А, а как это работает? А покажите, а расскажите В общем, это зеркало действительно приковывает к себе внимание Ну что, вот так нас встречает главный экран Здесь у нас погода, дата, время, ну все в принципе как в обычном смартфоне И если присмотреться, тут даже есть Google поиск Найди что-нибудь про бобров зеркала Что-нибудь про водов зеркала но, как вы поняли, здесь есть микрофон и здесь есть браузер. Вот она, вот она, первая проблема пошла, понимаешь? Помимо основной информации на экране, у нас также здесь есть информация о нашем Теле. Не зря весы шли в комплекте, они по Bluetooth подключаются к зеркалу, и встав на них, ты можешь посмотреть свои показатели, собственно говоря, на зеркале. Мой вес 56,1 кг, я считаю, что это отлично для моего роста, 170, я считаю, вообще идеально. И зеркало нам тоже подсказывает, что это стандарт. Единственное, что жира у меня в теле 12% всего, и насколько я понимаю, это маловато. Вот такое вот умное зеркало, которое поможет не только посмотреть, как ты выглядишь сегодня, но и, и замерить свои Физические данные. Это прикольно, полезно, на секундочку отвлечемся, просто чтобы осознать, что это умное зеркало, которое годами будет записывать и анализировать мои данные. У многих из вас есть роботы-пылесосы, которые досконально рисуют карту вашей квартиры. А это видео вы смотрите во многом, потому что алгоритмы Ютуба подбирают то, что интересно вам. И тут паникеры скажут, что за нами идет глобальная слежка. А самые продвинутые ребята знают, что любыми данными, которые нас окружают, можно и нужно управлять. Если вы не знаете, то без анализа данных у нас бы не было программ для генерации речи, которые могут копировать голоса людей, создавая аудиодипфейки. Именно благодаря искусственному интеллекту голосовые ассистенты могут с нами общаться чуть ли не интереснее живых собеседников. Алиса Правду говорю? Ладно, так уж и быть Поверю. CNews сообщает, что в сфере нейросетей из-за оттока IT-кадров конкуренция в России среди специалистов почти исчезла На одну вакансию претендует всего два человека. При этом средняя зарплата в 150 тысяч рублей заставляет задуматься, почему я и 150 тысяч рублей еще не вместе Обучиться анализу данных я рекомендую в онлайн-школе IT-профессии Skill Factory, которая является лидером рынка онлайн-образования, а также резидентом Сколково. Средняя оценка Школы от студентов 4,7 из 5 Идти в новую жизнь через образование Можно в своем графике и темпе Не помешает ни учеба, ни работа Самое важное, что обучение Проходит с нуля в Kill Factory учатся люди из абсолютно разных сфер Бухгалтерия, психология, богослужение И даже если ты раздаешь шарики во вкусные точки, обучение будет простым и понятным Студентов ждет много практики, лучшие преподаватели из топовых IT-компаний России Помощь менторов на каждом этапе и карьерная консультация от лучших HR -ов. Так что, если хочешь поменять свою жизнь к лучшему, удаленно работать, иметь стабильную и высокооплачиваемую работу То переходи по ссылке, потому что по промокоду WILСА тебя ждет скидка с 45% Удачи, ребят! Есть здесь еще один интересный показатель Называется кожа И помимо весов в комплект также идет вот такой интересный аксессуар Это, господа, измеритель влажности кожи Выглядит он вот таким образом 23% у меня... Сухость лица, абсолютно ничего страшного Потому что, когда ты знаешь свои показатели Тебе есть над чем работать Виджет Blood Pressure на русский язык Не переведен, в отличие от двух остальных И в комплекте Специальный экран, который занимается Измерениями, не идет К сожалению, к этому зеркалу И так как нам этот виджет не нужен Мы его можем убрать Вот здесь в настройках Отключаем вот, Все, дисконнект кстати, здесь можно все виджеты, которые у нас есть на главном экране, тоже убирать, перемещать и вес Щу. Он исчез! <свят> ну, короче, суть в том, что вы можете перемещать. Вся система у нас работает на андроиде. Я думаю, все, кто ходят со смартфоном на андроиде, имеют планшет на андроиде, прекрасно узнают это замечательное меню. Я пробую уменьшить яркость экрана, и она не уменьшается. То есть она здесь постоянная. Нужно учитывать этот момент. А вот что касается звука, можно его либо убирать, либо увеличивать. Во! Версия Android 8.1 На самом деле, большой плюс этого зеркала, несмотря на то, что приехала оно нам прямиком из Китая Это то, что оно поддерживает русский язык Между каждой буквой будет огромный зазор, который иногда не вмещается Не совсем доработано, я вам скажу Кстати, вот здесь я открыла менюшку Здесь у нас есть Wi-Fi, к которому можно подключиться Bluetooth, ну и также здесь можно поменять язык и настроить дисплей. Можно вот такой лук поставить. Вот, у нас будет рот. Все, выходим отсюда. Выходи отсюда, зеркало. Прошу обратить внимание, насколько часто я должна тыкать в этот экран, чтобы попасть туда, куда мне нужно. И если честно, несмотря на то, что выглядит оно, очень круто. Здесь действительно большой экран 43 дюйма. Ну, я просто прям бешусь. От того, что посмотрите, оно все заляпано Я не знаю, будет ли это видно Как бы попробуйте подойти к вашему зеркалу На нем вот так что-то поделать И ваша мама вас очень сильно наругает Если вы живете с мамой А если живете с девушкой, она вам тоже спасибо не скажет Потому что это зеркало как будто бы не предусматривает того Что ты на нем что-то будешь трогать Однако мы говорим о технологиях Технологии развиваются, технологии совершенствуются Поэтому... Продолжим. Здесь, кстати, оперативной памяти 2 гигабайта, а встроено 16, что, конечно же, очень мало. Но плюс заключается в том, что так как это зеркало на андроиде, здесь есть Google Play. А значит, здесь доступны все приложения, доступные в Google Play. Но важный момент, что доступны они только в вертикальном формате. Все, что будет в горизонтальном формате, у вас будет либо сжиматься, либо выходить за рамки экрана. Я сюда установила... Да что? Ты просто можешь перестать так делать? Вот, мы захотели посмотреть YouTube Кстати, важно учитывать, что зеркало работает на частоте Wi-Fi 2,4 ГГц Больше не поддерживается Так что очень важно, чтобы роутер добивал до этого зеркала Иначе будет происходить вот это Солнышко в руках Ролик про водный электровелосипед Давайте посмотрим Очень громко, громко. Но качество звука оставляет желать, конечно, лучшего. Я убираю, убавляю звук. И просто... Вот, вот. смотришь на себя, чистишь зубки, смотришь YouTube. Так. Вернись. Оно просто от меня бегает по всему зеркалу. Ну а когда вы посмотрели YouTube, Ваш ребенок подходит, открывает Тикток и... Алиса, вызваньте мне такси. Куда хотите поехать? Счастливая область, Тасклый район, город Брусс. Вызовите... В общем, зашел, посмотрел Тикток в большом разрешении расстроился, вышел. С помощью этого зеркала можно также смотреть на себя и выбирать, например, какую-нибудь одежду на маркетах, там Wildberries, Яндекс. Яндекс.Маркет. Но, знаете, что я подумала, что было бы круто, если бы как в некоторых умных зеркалах можно было бы в прямом эфире, да, в настоящем времени примерять на себя электронную одежду. Уже есть такие зеркала, которые такую функцию имеют, но здесь, к сожалению, такое нету. Более того, здесь... Камера, ну, как вам сказать, номинально существует. Включаем и... А -а -а, что? Не, ну если, конечно, повесить зеркало, вот так вот вешаешь зеркало, и можешь, в принципе, на себя смотреть. Причем не понимаю, почему камера находится высоко, а все основные пункты меню находятся внизу зеркала. Это абсолютно нелогично. Не знаю вообще, как китайцы с этим справляются, потому что китайцы, они по росту еще ниже, чем я. И как можно добить до этой камеры, ну, понятия не имею. Также представим, что подходит к этому зеркалу ваш ребенок. Бивает, значит, мне 42 года. Жмет окей, маленький такой ребенок, он очень, он очень настойчивый, ему очень хочется поиграть, он прям жмет. Хочу, чтобы мне реклама сыпалась, все хочу. Все, нажал. О! Ну? А что надо делать -то? Я забыла. Так, ну у меня вторая попытка. Оп! Зеркало, что ж ты делаешь-то? Так, нажмите два раза, чтобы использовать доску Ну, на самом деле, кстати, должна сказать, что ощущения очень не... необычные Ощущения очень необычные от того, что игра настолько масштабна Здесь отдам э, бал зеркалу Но то, что оно не с первого раза воспринимает любые нажатия, это, конечно, минус Тихо! Ну, в общем, вы поняли нас поймал полицейский, а это значит, что ну, для игр такое себе. Все-таки есть определенные проблемы с сенсором, которые я должна заметить и на них обратить внимание. Ну и, конечно, когда ты ляпаешь по зеркалу, в этом тоже ничего прикольного нет. В целом, как задумка, ну прикольно. Эти зеркала есть разного размера, и они вроде как защищены от брызг. Но именно в такой реализации я пока что, например, у себя дома... Это зеркало не вижу 112 тысяч рублей конкретно такое зеркало будет стоить Я не могу сказать, что это как-то сверхзаоблачно дорого Хотя со мной, наверное, многие поспорят Но если пойти в магазин, в хороший магазин зеркал Такое зеркало в полный рост Хорошее, с рамой, которая долго прослужит Ну, тысяч мне кажется, будет стоить Это умное зеркало Так что с учетом всех наворотов Я считаю, что цена даже может быть оправдана Но вопрос в другом Будете ли вы этим всем пользоваться? Так что я хочу узнать, что вы думаете о таком китайском чуде? Хотели бы вы себе такое зеркало поставить домой, пользоваться им? Напишите обязательно в комментариях. Ну и, конечно же, если видео вам понравилось, поставьте лайк и не забудьте подписаться на канал. Всем пока!